Если до Киева надо дойти, значит, надо идти до Киева. Если до Львова, значит, надо идти до Львова для того, чтобы истребить эту заразу. Тут нельзя исключать ничего. Понять, какая армия первая, какая вторая, какая двадцать первая, можно только в процессе реального конфликта. Это раз. Второе, значит, говорить о том, что американская армия первая, наша вторая, некорректно по одной простой причине – вот если эти армии начнут э, прямое столкновение, начнут войну, э, как будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет. Э, неважно, сколько ракет будет сбито над Америкой или над Российской Федерацией, часть из них нанесут гарантированное поражение. Есть такой термин, известный: прямое или ответно-встречное, так называемое. В результате этого последствия будут чудовищные. И тут невозможно будет сказать, какая армия первая, а какая вторая. Сильно является та армия, которая воюет. Скажу лишь одно, то, что и так очевидно. Российская Федерация воюет не с Украиной, не с украинским полунацистским или нацистским режимом. Наша страна воюет с тремя миллионами 600 тысячами представителей армии НАТО. Они участвуют, конечно, в таком снятом или гибридном конфликте, но они участвуют, и они, по сути, это уже не скрывают. И с населением в 800 миллионов человек, которое поставляет технику, средства поражения и деньги киевскому режиму. Нужно добиться всех целей, которые поставлены по защите наших территорий то есть территории Российской Федерации, то есть выбросить всех э, иностранцев, которые там находятся, в широком смысле этого слова, создать санитарную полосу, которая не позволит э, обстреливать или применять какие-либо иные э, виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть на километров 70-100 демилитаризовать, вот если говорить о военной компоненте. А если этого окажется недостаточно, ну тогда уже принимать какие-то иные решения. Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти, значит надо идти до Киева. Если до Львова, значит надо идти до Львова для того, чтобы истребить эту заразу.